Всем привет! Загитова и Медведева разобрали по шоу и правильно сделали. Как вы думаете, фигуристы получат возможность отдохнуть после завершения от командного чемпионата мира в Кукуоке 14 апреля? Как бы не так, у них как раз сейчас наступает горячая пора, многочисленные шоу, которые позволяют участникам заработать. Так что сезон главных звезд фигурного катания, включая Алину Загитову и Евгению Медведеву, продолжается. Загиды медведя сначала вместе, потом в рост. Две героини, прошедшие сайтами чемпионата мира, катались вместе в японской части шоу «Stars on Ice» 29-31 марта. Кстати, участие в этом шоу приняла и Елизавета Товтамышева, которая упала со всех попыток крайних акселя. Контракты на выступление были подписаны заранее, и поэтому две самых обсуждаемых второй год подряд российских фигуристки Вновь сошлись на одном льду, давно уже понятно, что нет между Загитовой и Медведей никакой личной вражды, но их интересы все же разные. Потому и на других шоу они вместе больше не появятся. Где выступит Загитовым? Только в проекте «Чемпионы на льду», презентация которого запланирована на 20-21 апреля в Краснодаре. Продюсером этого шоу является Этери Тутберицы, который соберет на одном льду всю свою группу, включая Александру Трусову, Анну Щербакову, Алену Косторную и Елизабет Русунбаева, а также нескольких фигуристов сборной России в качестве специальных гостей. последней информации, если в Краснодаре все пройдет успешно, то Тутберицы привезет чемпионов в Москву и Санкт-Петербург. Медведев после завершения японской части Stars on Ice отправится в сил где 19-21 апреля примет участие в шоу Ice Fantasy, которое впервые было проведено в прошедшем году. Продюсером является Брайан Орсер, а постановщиком, чемпиона, чемпионка мира 2003-го в танцах на льду Ше -лин -бурн. Кроме того, в планах Медведева выступление в канадской части Stars on Ice, которая начнется в 26 апреля в течение 20 дней будет проходить в разных городах. Но вряд ли Евгения выступит по полной программе, отдыхать тоже нужно. Тут Тутберец поделился э, юниорками с Авербуком. Безусловно, в предстоящем сезоне болельщики фигури... фигурного катания будут ждать как на взрослом уровне проявят себя юниорки берицы. Но пока сезон еще продолжается, пусть и через шоу можно еще раз полюбоваться и плюшками. не только шоу «Чемпионы на льду», но и раньше. Илья Вербук договорился об участии Трусовой-Чербаковой в галоконцерте проекта «15 лет успеха». На льду ложников 6-7 апреля соберутся многие действующие фигуристы, сборная России и со женщина-одиночница там точно будет чемпионка Европы Софья саматурова Гастрольный состав шоу Авербуха будет меняться. В Казахстане, например, выступит Персамбаян. А другие звезды мирового женского катания без внимания тоже не останутся. Победительница финала Гран-при и обладательница мирового рекорда в короткой программе японка Рика Кихира вместе с Медведев выступит на Айс Фантазия с Чемпионка США Ли Салю и ее соотечественницы Бредди Пеннел и Мираи Нагасу заявлены в американский тур Stars on Ice 18 апреля по 18 мая. корянки Йенсу Лим и Дабин Чой выступят в начале июня в шоу олимпийской чемпионки 2010 года Юны Ким которая и сама выйдет на лед. В одних шоу с медведем в Корее и Канаде заявлена чемпионка мира 2018 года и бронзовый призер Олимпиады в Хичхане канадка Кэтлин Османд. За, э, за шоу никто не накажет. Сезон у девушек будет продолжаться, пока они не накатаются, или пока тренер не остановит. Главное, если речь идет о действующих спортсменках. Не получите в шоу травмы и не сорвать подготовку к новому сезону. Международный сдает Сканкобежцев сейчас относится к выступлению спортсменов в шоу совсем не так, как раньше. Есть возможности, пусть зарабатывают, но еще несколько лет назад не было не так. Помните же скандал с Евгением Плющенко в 2010-м? Тогда российский фигурист, потерпев обидное поражение на Олимпиаде в Ванкувере, решил, решил пропустить чемпион НАТО мира в Турине, мотивировав это травмы. Но на самом же деле участвовал в ледовых шоу в России и за рубежом. Тогда айцо предупреждал Плющенко и ФФКР, что его участие в подобных спектаклях может привести к лишению статуса любителя и запрету на выступление на официальных стартах. Евгений на этот запрет попросту наплевал, перестал быть любителем, но потом был восстановлен во всех правах. Еще раньше Айсо в отношении шоу было еще строже и даже к телевизионным проектам относ, относился как к соревнованиям. Союз делал э, строгие предупреждения спортсменам, участвовавшим э, в ледниковом периоде и других подобных программах в России и других странах, матеревируем это наличие, судейство и соревновательными моментами. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня. До свидания.